Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. По информации СМИ, четверо задержанных в рамках громкого дела – это сыновья бывшего депутата. Правоохранительные органы Армении задержали пять человек в рамках уголовного дела в связи с убийством криминального авторитета Артура Казаряна, Канакерцы-Туй, бывшего депутата Артюша Симоняна и еще двух человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадивасян. Количество задержанных уже достигло пяти. Вчера в больнице был задержан еще один человек, 19-летний Геворг Джабурян, сказал наш собеседник. Следствие уже установило личности предполагаемых преступников. По данным спутник Армения, четверо из пяти задержанных, сыновья бывшего депутата Артуша Симоняна. Предварительное следствие продолжается. Напомним, что инцидент произошел в ночь на 11 ноября. В 2.45 в полицию поступил звонок с сообщением о ранении одного человека в Канакере. Кроме того были получены сообщения из разных больниц, о доставленных к ним с огнестрельными ранениями гражданах 19, 61, 27, 37 и 38 лет. 61-летний и 38 летние мужчины скончались в больнице, не приходя в сознание, это были Артуш Симонян, экс-депутат, в доме которого произошла перестрелка, и Артур Барян. Во дворе дома были найдены тела Артура Казаряна, криминальный авторитет керце Туй и Арайка Хачатряна.